Слышно меня хорошо? Да, добрый вечер. Ну все, тогда отлично. Я сегодня буду краткой, потому что после меня еще много тем и много выступающих, добавлю только, что сегодняшняя тема, которую мы с вами затронем, она безусловно требует чуть больше времени, потому что очень много здесь и нюансов, и моментов, на которые действительно важно было бы обратить внимание и раскрыть более подробно. А это по времени один-два, может быть, и даже больше полноценных семинаров. поэтому Давайте начнем. Первые упоминания об исследованиях почерка, в принципе, мы можем найти у античных философов. Снова без них никуда. Мне кажется, нет какой-либо области, где они у нас не были задействованы, во времена становления графологии в целом полагали, что один какой-либо признак почерка имеет одно значение, одну какую-то конкретную характеристику, например, если человек пишет какую-либо букву подобным образом, да, то он имеет вот такую конкретную определенную черту характера. Жанна Полит Мишон, он считается отцом научной графологии, есть премия Мишона, это очень почетная премия в области графологии. День графолога официально отмечается в его день рождения у нас в России. Это день рукописного письма, он 23 января. Это немножко другой день и немножко другой праздник, но тем не менее... Жильтрепьежемен является создателем научного метода, применяемого в графологии, и в течение почти 60 лет, с 1882 года до своей смерти, он взял на себя работу по организации и классификации всего материала Мишона. Крепежемен впервые использует уже целостный подход, то есть не один какой-то конкретный признак, а он уже смотрит всю картину в совокупности, рассматривает такой подход для анализа почерка. К каждому элементу почерка применяется ряд гипотетических значений, так как ученые исходят из того, что значение конкретного признака не является фиксированным, а его значение и интерпретация они Барьируется в зависимости от других элементов, которые мы анализируем в почерке. жемен также дает основу для развития графологической лексики. Он предлагает классификацию графических признаков и указывает на все признаки психологической интерпретации, что тоже очень важно. Здесь я вам представила для наглядности. Мы уже говорим не о едином признаке и его характеристике, а о симптомах комплексе и о дуализме графических проявлений. Чуть на следующем слайде я покажу. То есть, что такое графологический синдром в целом? То есть это набор связанных между собой признаков, которые подтверждают наличие того или иного качества в человеке, либо наоборот подтверждает его отсутствие. Например, здесь на слайде я взяла такое качество, как халатность. Первое, с чего мы начинаем, это обязательно мы должны дать четкое определение, что именно мы подразумеваем под этой характеристикой. Восприятие у всех разное, мы это с вами изучали на психологии. Поэтому в данном контексте я использую халатность как непрежное, невнимательное отношение к обязанностям, к своему делу и так далее. То есть мы смотрим признаки в совокупности. Как видите, на слайде я собрала здесь а, ни один признак, например, просто слабый нажим, значит человек халатный. Нет, так это не работает, здесь у нас идет слабый нажим, и вялое движение и релиз, то есть расслабленность, да, почерк и небрежность, двусмысленность букв. Каких-то из этих признаков может не быть, это нормально, самое главное, чтобы это не было каких-то весомых признаков то есть вся эта картина признаков все эти признаки в совокупности дают нам основания говорить о том что конкретно у этого человека присутствует халатность что еще важно как я уже говорил да просто слабый нажим нам не покажет халатного человека далее про дуализм признаков хочу тоже упомянуть здесь пример графологической таблицы которыми мы пользуемся то есть каждый признак имеет как позитивное, так и негативное значение. Мы работаем с таблицами, и там есть специальные правила, по которым мы выбираем, потому что здесь не все значения будут верны, не все значения могут подходить, есть позитивная и негативная картина письма, и очень много факторов, от которых зависит, куда именно в какой из столбиков мы будем двигаться, какие значения мы будем брать. Ну, сегодня, как я не буду раскрывать это очень подробно. Привела цитату немецкого графолога, который подразумевает тот же самый симптом комплекса, о котором мы говорили. То есть в любом случае графический комплекс он должен быть получен без психологических соображений, то есть из графологической таблицы. Как у науки есть свои фундаментальные принципы. Их выявил Эдмонд Саланж Пилат, доктор, законы почерка. Это французская, французская работа. Они базируются на фундаментальном принципе и главном постулате, который сейчас считается аксиомами в науке графического выражения. Здесь вы их видите на слайде. Я не буду их зачитывать. Ну, в принципе, их уже касались. У графологии есть свои законы. Первое – это подчинение графическому выражению или закону импульса. То есть одни зависят графические характеристики от мышечной организации человека. То есть, если нажим сильный, то мышцы не обязательно будут развиты. Закон действия я. Когда вмешивается сознательная воля, мы пытаемся как-то подделать наш почерк, да, то все равно мы возвращаемся к исходно встроенных в нас, в наше письмо. В эти формы мы не будем возвращаться, то есть невозможно концентрироваться настолько. Закон 3. Закон значения напряжения, этот закон главенствует над остальными, то есть невозможно поменять кучерк своевольно. Закон устойчивости выражения или закон меньшего сопротивления, то есть человек, когда находится в каких-либо неудобных для себя обстоятельствах, там пишет на весу или он заболел и так далее, то он возвращается к привычной для себя структуре письма просто в более простых формах. Графология отвечает всем нормам научного метода. Это объективный, это валидный, это надежный, это точный метод. Хочу остановиться немножко на Википедии. Она трактует графологию как псевдонаучное учение. Научным сообществом как в странах бывшего СССР, так и за рубежом достоверность заключений графологов ставится под сомнение большим числом исследователей. А, графология признается псевдонаукой. А, еще мне там очень понравилась фраза «Графологам не удалось предсказать резуаль, результаты тестирования личности по методике Айзенка». И дальше там очень много и конкретно со словом «предсказать». Мы, графологи, не занимаемся предсказаниями. Первое. Википедия, надо Понимать, что это все-таки народная энциклопедия, да, и писать туда могут все, так что стопроцентно доверять ей тоже нельзя. Неизвестно, кто писал этот, так скажем, трактат, но слово «предсказать», я думаю, уже очень громко говорит об этом человеке. Я, в принципе, как человек, понимаю желание упростить, чтобы было проще трактовать, но, к сожалению, с графологией так не работает. И тот материал, который я нахожу в интернете, если бы я не занималась графологией так профессионально и на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, я, возможно, сама бы приняла это за псевдонауку. Были, конечно же, наши работы. Я не буду на них очень подробно останавливаться. Существовало русское научно-графологическое общество под председательством Зуи Вайнсара, тоже очень известный графолог, и они проводили исследования почерка под гипнозом, -то, где тоже подтвердили то, что при помощи графологии мы можем определять характеристики. И, к сожалению, большинство исследований происходило за рубежом. Здесь вы видите цитату, да, сюда же подпала и психология в свое время, и также и психодиагностика, тоже все попало в это же русло. В психологии спустя какое-то время все-таки удалось поменять ситуацию, но графология у нас пока еще находится на том же уровне, то есть вначале это была наука, потом резко стала псевдонаука, потому что мешало строить нормальное социалистическое общество, то есть все должны быть одинаковыми, управляемые серой массой подчеркивает что личность индивидуальна. тем не менее в то время оставалось подчерковедение к сожалению очень много работ происходили за рубежом здесь очень кратко у меня большой объем этой информации и а за лет в своей работе графологическая экспертиза экстраверсии в сравнении с экспертизой возможностей психологического теста установили корреляцию в соответствии экстраверсии и интроверсии между графологическим и психологическим тестом в коэффициенте 0,96. То есть абсолютный максимум здесь являлось число 1 по парсуму, то есть почти полное совпадение результатов. Мне попадались, к сожалению, сравнения методик, где этот результат сравнивался к очень незначительным показателям. То есть, если менее единицы, значит, трофология ну, не совсем валидна, не совсем работает. Но а, здесь единица в этой работе – это абсолютный максимум. Это важно понимать. Дальше здесь еще несколько исследований. Совсем кратко. Тадео Швильда проводил исследование женских и мужских почерков. 206 переменных методологии, которая дала результаты 78,8% безошибочности в целом. В 2010 году книга профессора Марилус Пуэнто-Белл, и профессора Франциска Виннилс ранее они работали вместе, очень много интересных работ. Графология и наука, проверка на 150 диссертаций, нельзя забывать о Вильгельме Преере, который исследовал пациентов с ампутированной рукой, пришел к выводу, что письмом управляет мозг, но не рукой, когда пациенты уже научились писать ртом или ногами, то прежние особенности письма рукой они проявлялись в их почерках неизменными ряд работ также нам иллюстрируют, что моторные, визуальные, когнитивные, эмоциональные центры мозга, мы также все это можем увидеть почерки, они активируются посредством нейронных связей. И эти исследования также показали очень сложный процесс и обработки информации во время письма, во время чтения они сделали более понятными. Здесь немного мифов, но я вижу, что времени у нас практически не осталось. Мы их обсуждали на другом семинаре, поэтому я очень кратенько это все пролистаю, на чем базируется графология, ее связь с головным мозгом. Здесь источники и литература. И спасибо за внимание. Ну, очень интересно, конечно это разработано а я тут писала вам есть ли близнецовые да, исследования да. генетических да, компонентов нет. да спасибо большое да, спасибо большое я, я могу если, можно, силу, да, либо, если можно да я, да, знаю, я точно упоминаю близнецов конкретно у меня их нет но каждый кто имеет знакомых близнецов несмотря на их внешнее сходство, видит, в том, что их почерки разные. Конкретно ссылку на какое исследование я, к сожалению, предоставить не смогу, но почерки разные. Так, слушай меня, да, я где-то тут включаю-выключаю, слышалось ну, да, да, очень интересно. Меня, да, я слушаю, Первый да, раз я вижу профессионального, профессионального, профессионального графа. Года. Года. Первый раз я слышала такие диссертации, поизучались в детей, которые учат а, да, извините, надо держать а, да, надо. Извините. микрофон, надо держать. такие диссертации рассказывали. Изучались почки? Такие там мальчики-девочки, само собой, дети одаренные, там, там какие-то более обычные. Нет, относящийся к какой-то особой категории. И, Нет, какой как особой и, и, вот как, и как скажу, вы считаете? И Вот почерк, я потом скажу, какие данные получили. У кого почерк, хуже, читаемость, у кого аккуратность хуже-лучше. Аккуратность хуже-лучше. У обычных детей. Я да, прошу прощения. Я Дети были одаренные. Да, прошу прощения. Вот дети, не помню, которые, которые похуже учат, угу. ну, вот вот или обычные, но ну, вот одаренные точно были экспериментальной группой. И анализировалось, ну, читаемость, аккуратность. Не ну, анализировалось... Вот ну, так, так и Почти... не так профессионально. Читаемость, аккуратность. В принципе, у отличников обычно более читабельный, более аккуратный почерк. Они действуют по правилам, они очень сконцентрированы. Как правило, у людей более творческих мы увидим больше изменений в почерке. Он будет более гибкий, он будет... Более вариативный, там будет самобытность формы, то есть больше отличия от стандартов прописи. Все-таки у отличников там будут больше... Да, одаренные они, конечно, не как отличники, скорее как творческие. Да, здесь скорее, да, действительно, группа одаренных обладала лучшим почерком. А почерк. <laughs> видимо, имелась в виду вот эта вариативность. Да. Видимо, ну, в виду хорошо, чудненько, и спасибо и... большое. Да. Я ну думаю, хорошо, ваши сокурсники большое, часто большое. слышат Я потрясающие думаю, сведения от вас. Сокурс... Будем двигаться. Вот этот некоторый регламент заложила Ирина. Будем придерживаться. Вернемся к прозе. Творческий отличник. Но ну, там было статистическое исследование. И, и, и группа одаренных, может быть, школа для одаренных. Вот какие-то дети все-таки с высоким IQ. Вот IQ измерялось в этом исследовании или нет? Я уже не помню потому что измерение IQ – это очень такая трудоемкая процедура. Но то, что они могли в какой-то школе особой их изучать, там для старшеклассников одаренных, такие же школы есть. Ну, такой, такой вот доклад мне приходилось слышать. То есть этим наука занимается, конечно.